Всем привет, с вами Макс Репьев, и сегодня мы наконец-то добрались до спортивной площадки в Сириусе, которую не так давно открыли и она действительно очень круто наполнена. Сейчас мы с вами здесь немножко пройдемся, покажу какие вообще здесь зоны представлены. Сразу, наверное, на заднем плане обратите внимание, что строятся несколько кафешек, ресторанов и так далее, то есть вы здесь можете спортом позаниматься, дальше пойти поесть, ну и на моречке искупаться, где мы с вами начали. Здесь, значит, у нас представлена вот такая баскетбольная площадка. И под мини-футбол тоже. И еще можно, в принципе, натянуть здесь сетку и играть в волейбол. Напротив есть пляжный волейбол. Пожалуйста, с песочком. Все как положено, все сделано. Далее у нас идет площадка под стритбол. Это площадка, как вы видите, с одним кольцом. То есть здесь два, здесь одно. С левой стороны футбольная такая зона. С воротами совсем. В принципе, много уже кто играет, бегает. Хотя открыли-то ее вот совсем-совсем недавно. Это часть какой-то полосой препятствий. На самом деле здесь очень много разных тренажеров. И очень прикольно, что они подписаны, как правильно вообще что делать. Сейчас мы с вами пойдем. Это только меньшая часть вообще была. Есть лавочки для того, чтобы просто отдохнуть, посидеть. Есть теннис настольный. Ребята, правда, в такой ветер как-то играют. Не знаю, как они это делают. Но как-то делают. Вот. Можете наблюдать здесь... У нас прорезиненное покрытие То есть падать не страшно И вот эта вот часть меня очень сильно поразила Потому что здесь очень много Разных таких тренажерчиков Работы собственным весом И здесь написано как правильно Что делать То есть можете посмотреть Вот здесь например что-то поделать Полазить, походить И так далее и То есть в каждом островке есть какие-то Ну интересные штуки То есть мы вот на хоккей раньше делали не помню, к сожалению, как называется Есть трос, по которому забираться Есть кольца Есть вот баскетбольный какой-то мяч, чтобы бросать ну Не знаю, правда, первый раз я вижу такую штуку Ну вот, вы видели, как это все Ребята растягиваются Далее, значит, у нас Есть какая-то Сцена возвышения, подиум Не могу сказать, что это Вот такой вот стол Для тенниса с изогнутой поверхностью Здесь тоже и есть еще такой как бы детский островок, где просто полазить. И очень круто, что действительно все здесь сделано такое как бы антивандальное. И если вы упадете, то будет не больно. То есть реально очень мягкая вот эта штука. Детишки кайфуют и наслаждаются. И есть еще вот такая вот большая площадка. Здесь ребята занимаются кроссфитом. Они таскают здесь вот эти веса, как в регби, знаете. Туда-сюда, туда-сюда. И есть еще вот такой амфитеатр. Сейчас мы в него зайдем. На него, точнее, поднимемся. Посмотрим, как выглядит вся эта детская площадка. Детская, спортивная площадка вообще сверху. Работает она, кстати, с 7 до 22. И здесь еще есть освещение. То есть вы можете в летний зной посидеть дома, а вечерочком прийти и позаниматься. Так, сверху я еще не был. Но сейчас посмотрим. Сегодня немножко ветрено, но что делать. Так, отсюда неплохо можно наблюдать. Возможно, это футбольная, кстати, площадка будет. Не могу сказать. Но хотя да, вот прожектора стоят. Наверное, все-таки застегнут. И отсюда у нас открывается вид на море. Вот такой сделали парк. Какие-то зоны просто, видимо, провожать закат. Очень прикольное, кстати, решение, И, наверное, на ревьере сделано так же Будет точно пользоваться спросом. И вот вам море. Также с этой стороны соорудили какой-то небольшой сквер. Я думаю, что в дальнейшем вот эти деревья, конечно, подвыростут и будет побольше. И тенек создадут. И здесь замечено еще вот такое сооружение с двумя большими бассейнами. Сириус, как вы понимаете, денежек не жалеют. Я вот многим из вас говорю, что, ребята, покупайте пока не поздно квартиры в Сириусе. Потому что это будет лучшее место вообще в России. Потому что здесь создают все с нуля и делают сразу же хорошо. Тротуары, скверы, детские площадки, море, рестораны. Все здесь будет на высшем уровне. Так. Медицинский кабинет вот здесь, пожалуйста, есть. Но переодевалочки вообще прям уверенные. Тут еще и душ, и фен, и все это работает. Вообще все на уровне, конечно. В дальнейшем, если вы не знаете, то вот этих вот пустых полей не будет, здесь будут какие-то здания, то есть есть проект именно разработки Сириуса, вот здесь будет какое-то здание стоять дальше, то есть вот эти все большие перехватывающие парковки, которые были построены к Олимпиаде, их не будет. И также еще решается вопрос с Сочи автодром. то есть его скорее всего укоротят, будет действительно прекрасно. А теперь мы поедем с вами смотреть апартамент, который находится здесь неподалеку, узнаете его стоимость, для чего он подходит. И как его можно использовать. Поэтому, господа, еще раз насладитесь. И помчали мы совсем немного отъехали от моря и приехали в апартаменты комплекс александровский сад и здесь у нас будет апартамент, о котором я вам хотел рассказать с хорошим ремонтом но изначально это бывшая гостиница которая была построена к олимпиаде здесь жили олимпийские чемпионы или бронзовый призер или просто участники и после олимпиады это все было распродано по номерам люди сейчас это активно сдают кто-то использует по собственные нужды но вот в нашем случае ребята решили продать а почему решили продать расскажу чуть позже здесь очень хорошая территория Большая, закрытая, есть детские спортивные площадки, есть аптеки, есть вообще, в принципе, чудо-массаж для детей и взрослых. И самое главное, что мы также находимся в Сириусе, нам дойти до моря здесь, ну, минут, может быть, около 5-7-10, можно прогуляться, здесь, кстати, рядышком есть пруд, который сейчас облагораживают, там делают дорожки, там делают много что, и вы можете использовать его в качестве прогулки. Также рядом есть орнитологический сквер, множество баров, ресторан, короче, есть вообще все. Сириус на сегодняшний день наполняет инфраструктурой, которой нет в большинстве городов России. А Это, по сути, маленький клочок земли. А, кстати, самое главное, то есть здесь прям по соседству школа Сириуса, которую новую построили, и там же садик. То есть все вообще прям рядом. Про инфраструктуру Сириуса на самом деле можно очень многому солить. Я думаю, что мы не будем этого делать. Пойдемте просто посмотрим апартамент. И, на мой взгляд, он действительно хорошо подойдет как вложение, как апартамент для отдыха, либо для сдачи в аренду, потому что на нем может действительно неплохо зарабатывать. Самый недорогой и, наверное, один из самых красивых апартаментов в апартаментном комплексе Александровский сад. Мы чуть позже с вами поговорим про то, сколько это все может приносить, но деньги действительно хорошие. Вы вообще можете его использовать для собственных нужд. Но, как вы видите, он полностью готов. То есть, это всего лишь 22 квадратных метра, но как они распланированы? То есть, для 22 метров это вполне себе вообще неплохая планировка. То есть, здесь у нас стоит хороший диван, двуспальная окраска, все это разделенное Здесь у нас есть такая часть, чтобы положить туда телефон Заряжать телефон и так далее Кстати, в самом комплексе есть детские спортивные площадки Вот там вот видно чуть-чуть море, но вы все равно на камере не увидите Стол, где пообедать, стиральная машинка И разогреть, приготовить еду но разогреть можно ее и здесь На самом деле изначально апартаменты Были с вот таким вот гигантским санузлом Здесь ребята его полностью переделали Немножечко его уменьшили Чтобы расширить вот это вот место Здесь получился вот такой санузел Функциональный с небольшой такой раковиной Полотенцесушитель электрический Душевая кабина Все это короче сдается Господа вот сюда вот еще, кстати, можно поставить а, дверь такую сплошную с зеркалом, чтобы это было еще как-то более расширяло пространство. На сегодняшний день, как я уже сказал, это одно из самых выгодных предложений. Его цена 12650. Следующее предложение начинается от 13 миллионов рублей. И выглядит он совсем не так. То есть здесь ребята переделали ремонт, сделали все со вкусом. И вот ну просто представьте, вы его вот так вот выгружаете на букинг с вот такой вот картинкой и просто спокойно его сдаете. На сегодняшний день апарт вот этот сдается, если зимой, то за 50 тысяч в месяц. А если мы говорим про летнее время и про посудочную сдачу, то ребята получают с него 140-150 в месяц. Можете сами посчитать, насколько это интересно, но окупаемость здесь правда неплохая. Причем вы можете его сдавать... А можете использовать его самостоятельно. И как вы понимаете, Сириус на сегодняшний день все больше и больше развивает. Мы не просто так показали вам сейчас эту спортивную площадку. То есть это место будущего России. Действительно, это так. Это только начало развития этой территории. Представьте, что здесь будет через 10 лет. И каким спросом будет пользоваться ваш вот этот апартамент, если вы его приобретете? Сколько вы на нем сможете заработать просто на аренде? И сколько вы на нем заработаете потом просто на удорожание его же цены? Вы, наверное, сейчас спросите, если такой он хороший, почему его продают? Ситуации разные. Человек, это мой хороший знакомый, они просто открывают клинику. Им нужны деньги. Вот и все. Медицинскую клинику. Поэтому этот апартамент, они решили, что им столько денег не будет приносить. У них есть знания в медицине, есть люди, которые будут этим заниматься. Они выбрали такой путь, продать один апартамент и немножечко вложить в клинику. 12 650 на сегодняшний день стоит вот этот апарт. Его можно рассмотреть, и он действительно круто подойдет под сдачу, отдых, либо просто как вложение. Ну да, вот картинку просто сделаете на booking и сдаете ее. 50 тысяч зимой, просто на длительную, без всяких заморочек. И если хотите побольше, то в посудке ну примерно 140-150 чистыми вам это принесет. 22 квадрата. В Сочи такие цены, господа. И это реальные я крайне рекомендую вам его рассмотреть, потому что это действительно стоящее предложение. Во-первых, это «Сириус». Во-вторых, здесь действительно красивый ремонт. В-третьих, это полностью готовый апартамент по сдаче, Вы его хоть завтра можете сдать и получать с него пассивный доход. На этом все. Вот такая была информация у нас сегодня про «Сириус». Напишите, что вы думаете про спортивную детскую площадку. Как вообще вам ее концепция? Напишите, что вы думаете про этот апартамент. Напишите вообще, что вы думаете в целом про развитие «Сириуса», ну и... Встретимся в комментариях С вами был Макс Репьев Всем вам удачи, хорошего настроения и пока